Я вообще не ожидал, что будет вот такая вот атмосфера, все это весело. Я просто думал, нас будут обучать.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 Диана Шилова, Ленарду Блетьяров, Универньюз.